У каждого на свете есть свеча, что искра из сердец больших струится, и это есть святой очаг добра, что позволяет душам исцелиться, и если б каждый на земле зажег свечу своих сердец душевного настроя, не погубив никак судьбу ничью, добавив доброты всем и покоя, исчезла б на века вся темнота, все зло, что на земле сейчас творится. Остановились бы интриги и война, Чтоб сотням тысяч душ объединиться В единое сердечное тепло, Что отогреет и сердца, и души. Ведь на земле, возможно, стало все. Зажгите в каждом сердце добрый лучик, И доброта спасет тогда сердца. Настанет в душах мир и в целом мире. Зажгите свечи вы внутри себя, Пусть зло исчезнет. Это в нашей силе.